Это мой ветеран, Тайга-245. Родственники мои называют ее доходягой. Обидно немного, но это доходяга, как они называют, обставил многие оригиналы. 75 кубиков это почти маленький монстр. Да работает этот монстрик на любом бензине и с любым соответствующим маслом. Один раз его сменили и колечки снова в путь. Капиталкой все равно пришлось заняться, так да как ресурс был пилы уже давно выработан. Да и подозрение пало на высохший сальник коленвала. Сам сальник установлен в посадочное место, совмещенное с корпусом масляного насоса. Герметичность соединения между сальниками и картером по корпусу обеспечивается мягкой прокладкой между корпусом пилы и корпусом масляного насоса. Когда-то приходилось заниматься отечественными пилами и, насколько помню, насосы на них устанавливал самые простые. Минимум деталей и простота. Уже чувствую, чувствую, чувствую горячие комментарии книжных знатоков и застольных ученых. Не надо. Ничего не выйдет. Дружить с головой всегда нужно. А если отсутствует понятие в технике, то не нужно кидаться всякого рода терминами и опираться на законы земной физики, которые не можете даже своими словами описать. И то, чтобы их сравнить в технике или на людях. Без обид, пожалуйста, уважаемые. Масляный насос на Тайге снимается вместе с сальником коленвала. Просто? Просто. Кто-то скажет, что сальники грязные, а здесь именно на насосе столько грязи. Да нет, это не грязь. Это опилка, да и какая пила не поймает опилку, только та, что стоит в гараже на полочке, заводится раз в году перед соседями на пару минут для показухи. Привод масляного насоса на бензопилах имеет почти одинаковую конструкцию, червячная пара. Здесь мне нравится то, что все детальки металлические, пусть выглядит грубо для некоторых, кто не видел еще второй дружбы или первой тайги. А для меня на первом месте всегда идет надежность, а потом производительность. Имея запас по надежности, можно легко увеличить производительность. У этой пилы еще запас и по мощности хороший. Кто работал такой пилой, тут плохого ничего не скажет. Если обращался с ней, так как положено, с техникой. Масильный фильтр вообще не удивлял своей простотой. Вырезал полоску солдатской шинели, свернул в рулончик и вернул пропу. Вот и все. Вот и сам масляный насос. Простой просборки без единого сальника. Я имею в виду сальника масляного насоса, не этого. Не вала. Это сальник вала, точнее коленвала. И он действительно оказался сухим. Откручиваем направляющий шток. Ранее я упоминал, что не имею привычку пользоваться терминологией из-за умных технических разделов, когда кому-то что-то поясняю. Этот шток направляющий и далее все станет понятным. Тут видно все на видео. Это шарик. Обычный металлический шарик. Для этого плунжера этот шарик здесь выполняет роль опорного подшипника. Удерживается шарик в отверстии в втулки лепестовой пружиной, которая фиксируется болтом, крепящим насос к корпусу пилы. Все просто проще, чем у китайских наших друзей. Сейчас я вам только твердко регонько подъемный плунжер. Смотрите. Вот. Все без усилия разбирается. У китайских друзей касаясь точка сделана на торце плунжера. А у таежного насоса плунжер имеет вырез посередине. Видно, конечно, видно. Даже металл отличается, не так ли? Это весь масляный насос без корпуса, нет резиновых сальников, ни на валу плунжера, ни в корпусе насоса. Проще простого, не в обиду, собрать насос может даже маленький ребенок. Сами смотрите, не нужно знать законы физики или заумной техники. Проверяю вращение плунжера и вам хочу показать, как он вращается, точнее, его рабочий ход по оси. Видно плохо, но поясню своими словами. Вал плунжера вращается и одновременно перемещается вдоль своей оси. За одно вращение вокруг своей оси, плунжер совершает одно возвратно-поступательное движение вдоль своей оси. Вырез на конце плунжера захватывает порцию масла поворачиваясь на определенный угол вокруг своей оси, перекрывает входное отверстие насоса и, продолжаясь вращаться, начинает перемещаться вдоль своей оси по каналу, тем самым выталкивая захваченную порцию масла в выходное отверстие масляного насоса. Простыми словами поясню так, так как я объяснял своему сыну и своему зятю. Плунжер срезает порцию масла, вращаясь, перекрывает входной канал. При дальнейшем вращении плунжера порция масла оказывается перед выпускным отверстием насоса. Поступательным движением плунжера масло выдавливается из насоса. Далее перекрывается выходное отверстие и плунжер возвращается к впускному, входному каналу насоса. Это вроде понятно. Сами, конечно, стал деревянным, больше всего не поражает то, что мы раньше осуждали советскую технику, а сейчас клеймим китайцев. Ну поглядите сами, сальник-то родной, зидовский. Оставлю его себе для коллекции. Вот так вот, все надежно, что просто сделано. Мы, это, это, это, это, это, это.